рад всех приветствовать сегодня хотел записать для вас небольшое видео которое будет посвящено такому интересному индикатору как фрактал индикатор фрактал я знаю что когда читаю там лекции какие-то вебинары очень часто люди ну, ну знают может быть слышали но не понимают как работает индикатор фрактал и вообще не используют индикатор Фрактал. А это один из самых э, топовых индикаторов, которые, ну, наверное, наряду со скользящим средним, там, Parabolic SAR, такие э, полезные индикаторы, которые я постоянно использую. И хотел бы сегодня поделиться некоторыми такими моментами. А, кто заинтересуется, уже нужно как-то будет углубленно изучать а, данный индикатор. И я думаю, что вебинар на эту тему можно провести, потому что а, действительно индикатор может быть очень полезен для трейдинга. Ну, как его, давайте нанесем его на график. Вот у нас есть какой-то фьючерс, график вообще без индикаторов достаточно редко кто использует, какие-то индикаторы наносятся, хотя многие используют только там уровни поддержки, сопротивления, тренда. Нажимаем редактировать и здесь у нас добавить, нажимаем, получается у нас здесь ищем фрактал, вот он фрактал, добавляем давайте применить окей вот как он выглядит но таком по умолчанию вот э, с моей точки зрения сейчас фракталов настолько много что толку от них вообще никакого на графике нет. я всегда выбираю так чтобы фракталов было на графике не слишком мало и не слишком много вообще рассматриваю это обычно визуально но давайте посмотрим какой порядок здесь параметры по умолчанию здесь всего лишь количество периодов Количество периодов э, что такое 5 Количество периодов – это всего 5 э, свечек, которые включают одну центральную, две слева, две справа. Порядок 7. Центральная свеча фрактала, три свечки справа, три свечки слева. Давайте посмотрим, поставим где-нибудь 13. Посмотрим, ну и график становится, уже выглядит более приятно глазом. Вот здесь 13. Давайте возьмем любую, посчитаем. 1, 2, 3, 4 5 6. вот 6 свечей и 6 свечей справа раз два три 4 5 шесть вот получается вот так вот вот эти свечки участвуют в образовании фрактала как индикатор строится от центральной свечи есть вот порядок сейчас 13 берется одна центральная свеча и соответственно 7 свечекой 6 свечек слева вот раз два 4 5 шесть и 6 справа. И чтобы получился верхний фрактал, 6 свечек слева у них у всех хай должен быть не выше, чем у центрального. И все свечки 6, которые находятся справа, тоже хай должен быть не выше, чем у центрального. А теперь, соответственно, когда он появляется. Он появляется не в момент появления вот этой свечи. Он появляется в момент, когда прошло 6 свечек после свечи. Вот, соответственно, все, что выделено желтым, вот как только выходит, соответственно, за границу, вот сюда, этого желтого, вот этот фрактал появляется. То есть он появляется не сразу в моменте. Это для верхнего фрактала. Ну, для нижнего совершенно то же самое. Все свечки 6 справа, 6 слева, у них должно быть low, не ниже, чем центральная свеча. Вот появился здесь нижний фрактал. Обратите внимание, он появляется не сразу, Моменте, то есть вот сейчас вот а, фрактал не появится если эта свечка будет а, выше всех вот предыдущих после него должны сформироваться еще вот 6 свечей потому что у нас сейчас 13 порядок ну иногда в некоторых терминалах бывает там порядок 13 это значит 13 свечек справа 13 слева вот так вот в квике запомните что вот так вычитаем центральную делим надо вот порядок фрактала Точнее не порядок сколько свечи слева сколько справа вот такой вот индикатор. А зачем он вообще нужен? Индикатор фрактал, раз он обозначает локальный максимум, локальный минимум. Это значит, по этому индикатору, на самом деле, можно провести уровни поддержки сопротивления. Это, наверное, единственный индикатор, который позволяет нам вот так вот с легкостью по нему провести... Давайте какой-нибудь цвет другой поставим. Редактировать... Так, нет, не то. Так, вот так вот. Редактируйте, мы сейчас поставим какой-то цвет. Это ужасный цвет. Так, синий давайте и чуть потолще. Вот так вот. Вот это уровень. Как фрактал сформировался, вот 6 свечей после него появилось справа, и мы здесь можем, соответственно, по нему проводить зону, точнее не зону, уровень сопротивления. Ни по какому другому там. И самое главное, что вот этот фрактал – это индикатор. а Индикатор, он подразумевает объективность. То есть, вот есть шесть свечек справа. Все, мы четко здесь, соответственно, можем по нему проводить. А вот э, любая формация, которую вы там смотрите на график. Вот три падающих свечи, а следующая свеча там с достаточно большим объемом. Там следующие три там, свечки, две побольше, две поменьше. Все это подразумевает некую субъективное суждение. А вот здесь вот чем хорош фрактал. Что вот четко. И обратите внимание, вот мы здесь появился фрактал, мы по нему можем провести уровень сопротивления. И смотрите, в следующий раз при ударе в него, как хорошо рынок отскочил. Смотрим дальше. После рынок пересекает этот уровень. И дальше четко бьется в уровень фрактала. Точнее, в уровень, вот, который мы заранее уровень. Был сопротивление, мы его пробили, он стал уровнем поддержки, снова в него, в него ударяется рынок и от него отскакивает. То есть вот этот вот э, фрактал очень интересный индикатор тем, что мы можем по нему вот эти уровни строить. Вот, пожалуйста, здесь уровень еще один появился снизу у, с фрактал. Здесь тоже можно по нему уровень провести. И вот эта линия, она станет уровнем поддержки, когда рынок к ней дойдет. Кстати, не знаю, дошел он к ней. К ней. Давайте посмотрим. Вот шоу рынок. Происходило движение. Да, здесь смотрите. Здесь фрактал нравился чуть раньше. Откат, про торговки, Здесь уже был пробой данного уровня. А дальше смотрите, как интересно. Просто какой-то очень классический, очень технично ходит фьючерс на рубль-доллару возврат и удар в уровень, то есть вот и смотрите вот от этих уровней очень часто от э, фракталов и это же уровни поддержки сопротивления идет хорошее движение. Обратите внимание, вот зашли мы в шорт, поставили где-то здесь стоп, здесь вот еще один фракталчик сформировался и дальше посмотрите какой хороший как хорошее движуха пошла. Вот этот индикатор фрактал он поможет вам не объективно не субъективно точнее объективно оценивать ситуацию. Вот появился фрактал можно строить по этому фракталу уровни поддержки сопротивления конечно их нужно не везде строить и для этого вам нужно соответственно чтобы их было не слишком много вот смотрите порядок 13 15-17 вот очень хорошие а, такие а, значения для фрактала на которые можно ориентироваться так это вот первый момент а чем еще вообще этот индикатор хорош А хорошим тем что по данному индикатору можно отлично двигать стопы. Вот именно фракталы, наверное, одни из лучших э, индикаторов, по которым отлично передвигать стопы. Почему? Потому что, во-первых, фрактал формируется не сразу, а с задержкой. То есть, да, вам, вот чтобы этот фрактал вверх не сформировался, нужно 6 свечек, чтобы рынок упал. То есть, когда вы будете сюда переносить стоп, рынок будет уже не рядом, а он будет уже чуть дальше. Чем больше у вас порядок фрактала, тем, как бы стопы вы будете приносить реже. Давайте сейчас сделаем 17 -й. Часть фракталов, ну практически ничего не изменилось. А давайте чуть побольше сделаем, редактировать еще больше сделаем. Так, параметры давайте вот 23 поставим. Вот часть фракталов еще э, исчезла. И смотрите, давайте вот сейчас, предположим, где-то мы там зашли, да неважно где, в какой-то точке... Мы открываем короткую позицию. Не знаю, по каким сигналам. Да, по любым вот. Зашли вот здесь на пробой вот этот э, уровня поддержки. Заходим в шорт. И ставим стоп. Заходим э, стоп. А, ставим стоп. Соответственно, давайте вот так я сейчас буду рисовать. За ближайшим фракталом. Пожалуйста. Вот сюда его ставлю. Рынок идет дальше. Мы ничего со стопом не делаем. Пока у нас не появляется следующий фрактал. Мы ставим снова стоп за этим фракталом. Вот сюда его переносим. Рынок проторговывается. Уходит опять дальше. И снова стоп чуть двигаем за фракталом. Обратите внимание. Идет трендовое движение вниз. А мы спокойненько переносим стопы. Ставим их за фракталами. Смотрите сколько мы взяли. Какое движение рынка. Если вы использовали трейлинг стоп очень часто вот на таких боковых движениях трейлинг стоп может вот при таких провалах может выбиваться потому что трейлинг стоп двигается за ценой и может его на вот таком в моменте откате выбить фракталы а отлично вот подходят для именно такого переноса позиции на трендовом движении ну давайте кстати давайте посмотрим насколько там хороший у нас появился вот, получился этот тренд и смотрите сколько мы используя простую процедуру переноса по фракталу, сколько мы а, забираем, какую долю рынка. Да мы вообще все движение забираем. Вот вчера была соответственно вот такая а, вчера это, да, давайте посмотрим это какое число. А, да, вчера была вот эта движуха и мы вот смотрите, где мы по 62 мы закрываемся. Да, если вы помните, да, входили мы по 64,5 по 62 60... 2 приблизительно мы закрываемся по фракталу. Вот здесь у нас в конце концов будет перенесен стоп вот сюда на этот фрактал, за этот фрактал. И наконец он здесь сработает. Вот какую прекрасная возможность вот так работать. Поэтому рекомендую вам вот к этому данному индикатору присмотреться и использовать его для переноса стопа. Но если вы не хотите так долго ждать, можно сделать редактировать, побольше порядок поставить. Вот она, например, поставить там 13. И часть еще фракталов появилась. Но вот при порядке 13 уже, смотрите, нас бы выбило вот здесь бы, вот по этому фракталу. Поэтому фрактал большого порядка, отличный способ держать себя в руках и дисциплинированно следить за рынком. То есть ловить большие, хорошие, длинные тренды. То же самое вверх. Соответственно, мы идем вверх, переносим тоже стоп по фракталам. По сути, само понятие фрактала – это есть определение тренда. То есть, как определяется тренд? Тренд – это последовательность, восходящий тренд, последовательность восходящих локальных минимумов. Вот, пожалуйста, вот это и есть фракталы. То есть, вот когда фракталы растут, Каждый последующий фрактал выше выше, вот мы и находимся в состоянии тренда, вот состояние тренда. Все, тренд прекратился, фрактал стал ниже. Это то же самое и для шарта. Вот здесь было трендовое движение, потому что фракталы у нас верхние фракталы, каждый последующий ниже ниже ниже ниже ниже ниже, ниже, вот выше, пожалуйста, вот все. С точки зрения определения тренда здесь он прекратился в моменте. Но дальше пошел, продолжился. Поэтому рекомендую вам такой индикатор. В терминале Quick он работает. На него можете ориентироваться. Очень простой, но очень полезный. Спасибо всем за внимание.